А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Все готовы, отчет Вот приколы. Ну мы типа так уже привыкли. Мы уж так 4 кило сделали, плюс я в гильзии так осваивал. Я же всю эту тактику, все эти метки, все эти раскидки по группам, это все гильдейские тактики. Вот. Ну и тут прям из новеньких людей, которые именно со мной да, ни разу в рейде не были, знаешь, сколько? Таких людей, наверное, Три. Четыре, а остальные уже ну как по этой тактике покеляли со мной. Квадратик Рэнджа Хила. Вотчьо степ Портал ждем Били полицей: Три, Да, Роу, спасибо, спасибо. Поменьше уже по Поехали лево-право, цепи далеко друг от друга, мелечники спокойно могут дамагать их. РНД, хилы, квадратик. Чуть меньше в Сильвану, чуть меньше Да ну, уже можете стопать, да, по факту Госвич мобов, госвич мобов, на ком нет фиксейта Да и на ком есть станы, просто раскидаете Пошли уже потихоньку в ромбик, в печенечку Давайте, Ренджи добьют нам босса Всё, фейз чейндж Немобильные имели лишних ближайшим, хилы в центр, ну и там иммуниров в дальний какой-нибудь пак. Давайте, давайте. Потом после пола скажу, кое-что. ребят как много вас в центре ремайдеры сейчас первой фазы тикает там будет много они зависят от игроков никто не умер играем хорошо молодцы первая третья пойдет прямо вторая четвертая пойдет на право луару поставит спринт тотем Uh, это, когда мы выбегаем из вот этого миликэм, пока стакаемся в печеньке, нам надо спринт давать какой-то просто Вот что я хотел сказать uh, По группам, uh, первая, вторая, лево? О, первая, третья Первая, третья сейчас прямо, вторая, четвертая, правая okay. Вроде же правильно сказал Вроде да показалось, тут с платформы улетел про напульчики не забывайте там ханты, роги справа приступните пусть она реально духами пропердит пропердит, тогда убьете Это поздно. Это поздно сказал ладно, ладно, бегите на конце каст кикайте Interrupt. вроде должны успевать Хорошо а, Гейт нам нарисуйте Хорошо Немножко сейчас отойдем от босса Отошли чуть-чуть от босса К боссу сейчас все подходят И гейтом мы выходим от босса Три, два, один, нажали Рановато кто-то, ну ладно Немножко ковыряем босса И уходим по мостам своим Вы можете уже разбегаться Немобильные милишники Я просто про ошибки РЛов, которые еще потом начинают горечь, человек тебя не понимает, где лево, где право, РЛ сам человек, в и ситуации, но игрок-то... Нигде. Ну... Вам расскажу. А, никто не бэрнул его? Ладно, окей. Блядь, отвлекся. Не дали бэр Выбежали левая группа. А у нас даже не было завеса. Хорошо перед мордой не тритесь. Духи пердят аккуратнее. Interrupt. Гейт нам нарисуется Не вижу еще гейта Скоро будет гейт Жмем гейт Ну это гейт поздний очень был, ладно Два варлока Ладно. Отошли чуть от босса. Spread. Отошли от босса. Так... Стакаем И энергию. Белт откатится. В смысле, конечно. Всегда откатывался к третьей платформе, да. Но сейчас что-то прям Нет, мы все правильно делаем, сопрошо. Дотаем Сильвану сейчас. Через Андуина Сильвану продавату слишком да. далекий у меня спаун. Я Бернва. По своим местам не забывайте, да? Будил дырык. Присты дают деспел монаху, если что. По местам. Сейчас мрак будет. Хорошо. Остальные в мели, танки там краешком диспельтись. Давайте-давайте. А диспел. В мели вроде вайд, да, не пойму что-то. Да. На ярости банши всегда в мели. хиден не забывай. Прыгаем на следующую. Забери. Собираешь там треть кучку? Угу. Вторая, третья одновременно, третья на самую дальнюю платформу прыгает. Давайте, давайте, давайте. Уже, уже, уже. Ну все, ты сдох на баре. Наверное. Семечка. Ты везунчик. Скоро мрак по своим местам. Крики по своим местам. Танки прям под босса. В одну модельку вставайте. Вы много дэмэджа не получите. Мраки по своим местам. На ком дебафы в мели. Перекройте нам войды. Правильно перекройте их. Не улетите с платформы. Ярости, пора диспелиться. Олег мужик, где Не идите за боссом, стойте в центре. Про купола курить не забывай. Как бы хороший сафик для нас тут. Соберите неудобные войды. Дайте место друг к другу. По одной стреле прыгаем. По шу... Мраки по своим местам. Отойти мили от босса. К краешку скоро будем прыгать, и Масс деспалится. К краешку. Мазди деспал и прыгаем. Мастер спал, тут все хорошо. Геру после пропердежки ее, я скажу, секунд через типа 30-40 что-то такое будет примерно. Нам поты надо будет выпить по-любому. Мы не хотим четвертую играть, если честно. Тут опасные будут воид-зоны, ценой своей жизни нужно белые воид-зоны крыть. По местам Геро, геро, геро Поехали, давайте, Геро Закрыть войды Стрелы по одной прыгают по... О, стрела нарезалась, по... по... вы улетаете Это от отхил Собрать неудобные воиды и скоро диспел Я наложил, сорян он окей. Олег, мужик, где спал? Забери. Милли в центр. Один бы нас сильно не продамал. Играем, играем. Неудобные воиды соберите. Скоро опасные воиды белые. Их нужно очень сильно перекрыть. Закрою одну. Мраки, сейчас скоро по своим местам. Много стаков на себе не сделайте, самое главное. Мрак отыграть и вот прыгаем что? на next платформу скоро. Угу. Выхилить? Не знаю. Го на next платформу и вставим на кавинанский значок. Сейвы накидать. Много сейвов. Вот не выпил. С***я. Скал, мужики, пьем пот и сам не выпил. Позорник. Разбегайте по своим местам, скоро диспелы Ножи Просто отыграйте, доиграйся да Пахмелёнка диспел Сейвы нажать Ну молодцы Видишь, кулинированные люди пришли всем удачи Ну да, все Очень быстро По луту, давай смотреть это латные плечи, это кольчужные плечи, это кожаный пояс, это запястье тканевые. Такой бред вообще. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь, вы, блядь, тварики?